Морской историк Стрельбицкий рассказал о российской царь-лодке и ее тайных возможностях. Обозреватели японского портала ЧАНИЧИ ШИМ сообщили, что российский Дальний Восток постепенно превращается в неприступную крепость, в том числе благодаря субмарине Владимир Мономах. Морской историк Константин Стрельбицкий объяснил, чем преимущество этой подлодки. В последнее время Россия расширяет свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. В частности, стягивая туда подводные лодки, вооруженные ядерными боеголовками. Одной из них стала субмарина Владимир Мономах проекта «Борей». На данный момент эта царь лодка считается одной из наиболее тихих АПЛ на планете. Почему это главное преимущество боевой машины, объяснил председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. В 1906 году по указу императора Николая II на вооружение российского флота был принят новый тип кораблей — субмарины. Ровно спустя сто лет был заложен Владимир Мономах, а в 2020 году он произвел залп двумя ракетами «Булава» из подводного положения. Это событие привлекло внимание многих западных журналистов, которые лишь обрадовались тому факту, что залп был сугубо испытательным. Комментируя значимость Владимира Мономаха, Стрельбицкий заметил, что субмарина, как и другие АПЛ, является орудием тайного удара. Обнаружить невооруженным глазом ее почти невозможно, этот класс техники действует на большой глубине. Однако в толще морских вод субмарину можно заметить с помощью технологии прослушки океана. «Тишина — это козырь Мономаха», — передает слова эксперта iReactor. Чем тише субмарина, тем меньше шансов, что ее обнаружат. Значит у нее больше шансов выполнить боевую задачу и вернуться, сохранив жизни экипажа. Российские разработчики трудятся над созданием всего спектра технологий для создания современного вооружения, от атомных подводных лодок до силовых установок для легких самолетов. Как сообщалось ранее, индийский самолет «Ситара» с российским турбореактивным двигателем АЛ-55 выдержал испытания. Всем спасибо за просмотр.